Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня мы будем наблюдать бой игрока под ником Никита Михалков Который управлять будет танком Объект 279 а, Ранний, карта старая, старая Гав. Да. На всякий случай я себя проверил Сейчас посмотрим, что бывает, когда хороший танк, которым еще управляет плюсом хороший игрок, попадает в бой к восьмому уровню. Еще и союзный 703 там полетел тоже вперед. Ну а что ждать тут? Булки, мать! Здесь 79 тоже так подумал и поехал вперед. Ну тут, по-моему, восьмерок шансов никаких нету. Вот сейчас вот там у противника был бы шанс пробить в мягкое место с 279 но не стало на этого делать, выезжать, рисковать своей прочностью. А здесь слева-справа противники, выезжать опасно, счет становится 1-1 пока что. Прям считанные секунды прошли, и уже минус еще три. Там два противника, один союзник, счет уже 3-2. Тут Е-100 приезжает на подмогу своим восьмым уровнем. Ну и сразу начинает по-быстрому выхватывать. Уже больше половины прочности потерял. Извиняюсь. Тут что такая в наглую подъезжает сзади стерва там стоит себе по моему даже никого не стреляла начинает ее тут потихоньку наказывать но ну, даже не потихоньку а прям очень очень быстро наказали ее. весотый там спрятался за дверкой все не хочется ему больше ехать Вперед. Счет 4-4. Да, ситуация тут такая. Как бы не выезжал, все равно с какой-то стороны-то прилетит. Да, Слева-справа от двери стоят противники. Ах, мешает, мешает здесь союзник выцелить он там надеялся. Взял, взял в ангар, отправился, да и все. Ну, здесь и есть, да, прострел. Вот что и пытался сделать, 703-й там. Ме между петли выстрелить. Сравнивает объект 279-й счет. По-моему, 100 немножечко там задремал Он так долго стоял, ничего не делал Уже привык Раз пробитие, два пробития Счет опять равный, 7-7 Так, проджета слева, по-моему, там занят Есть у него свои дела е шотный Уже четыре с лишним тысячи урона накидал 279 при этом Сам не получил ни единички урона Как не получается добрать е сотого. Ну теперь то уж все. Готов. Счет становится 8-7. По-моему, впервые в этом бою команда. А, не, уже второй раз выходит вперед. Вот счет тут же сравнивается 8-8. По правому флангу произошел прорыв. Все союзники уничтожены. Надо срочно ехать защищать базу. Вылетает здесь вражеский проджет, Ага, думал, да легкая добыча. Еще и Леопард успевает получить в бочину. Так, по-моему, то наверх уехал. Надо сейчас попробовать разобраться с Леопардом. Давай. В погоню, в погоню не дать уйти. Тут и союзники помогают. Там еще слева еще два противника где-то со стороны базы. Вон Центурионы, 122 ТМ. Вот здесь же был прострел возможность, но игрок, походу, не увидел по 12-му. Успевает здесь башню довернуть. Не стал 279 стрелять. Не получается опять пробить 279-го Центуриона. Ну и все, без шансов, да еще и подрыв боеукладки происходит. Но это как в кораблях, когда у противника остаются сопли, ты по нему стреляешь, обязательно вылетает цитаделька. В танках тоже. Присутствуют такие моменты. Ну, 122ТМ остается только ждать своего уничтожения. Вроде бы и позиция тут неплохая, но только если противник к тебе наверх не поедет. 279-й ты не будет внизу там стоять В башенку. Лючки тут выцеливать. Проще подняться, и наверняка. Ну и сам как раз облюбовал это местечко. Кстати, интересная такая позиция. Ах, и не удается здесь нанести урон. Но а здесь и кустик есть, где спрятаться. И корпус танка он прикрыт вот этим заборчиком. Одиночестве против четверых противников. Еще немного, и был, была бы возможность получить Колобанова. Ну, не хватило одного противника. Летит чемодан. Ах, не получается нанести урон Т110Е4. Он наиболее опасный. Из всех оставшихся противников. Второй раз тоже неудачно. Но зато при этом танкует. и Уже почти 8 тысяч нанесенного и нисколько -ни -ни не полученного. Но я думаю, Арта сейчас это исправит. Ты да, Даже у Арты не получается отнять прочность у этого игрока. Ну, ну вот, наконец-то. Т-110Е4 на фугасных снарядах наносит 130 единиц урона, да? А теперь посчитаем, сколько надо Т-110Е4 сделать фугасных выстрелов, чтобы уничтожить 279-го. Что-то, мне кажется, вообще нерентабельно. Мне кажется, противнику проще всем оставшимся, ну, по крайней мере, да, вот, троем здесь присутствующий. Он тот же проджета там, еще вот этот тяж встать на захват. База зданиями прикрыта и вынудить как раз 279-го на какие-то агрессивные действия, чтобы захват этот сбивать. Ну, нет, они... Один тут там стоит на захвате. Как раз т 110 Остальные пытаются перестреливаться. Держит, держит его здесь на гусле. Ну, а все, барабан-то закончился. Надо, надо ехать, сбивать захват, ничего не поделаешь. Минус по пути еще один противник, 20 секунд остается. Т110Е4 понимает, надо прятаться. Неприятно, но не смертельно два снаряда. А Т110Е4 продолжает играть на фугасах. На этот раз наносит, ну, чуть больше урона, 141 единицу. Короче, польза от него. Минус еще один противник. Еще и успевает уехать 279-й от Т110Е4. Ну что, он хоть на ББшке-то перейдет когда-нибудь? Чё, голдвишку там с собой не возит? Нет, фугасом 122 единицы урона. Можно вообще не бояться. Тут да что ж, такой он прям непробиваемый какой-то. Летит очередной чемодан мимо. Но все равно оглушение получает 279-й. Ну вот сейчас серьезное было попадание на 556 урона. Остается всего три снаряда, надо вот этим добирать. Отлично, осталось два фугаса, как раз для арты. Еще 15 секунд и можно будет мехвода привести в строй. Все, меня хват в строю теперь на поиске супостата. Ну, арта, скорее всего, где-то там в углу. Хотя, да, скорее всего, видно было по трассерам, откуда они летят как раз. Оттуда они и летели. В том направлении направляется 279-й. Еще благо, что советская арта не самая быстрая. По крайней мере, восьмого уровня. Ну, и девятого тоже. Там на десятом уже, да, она пободрее такая. Я имею в виду в плане передвижения. А здесь не должен он никуда особо далеко уехать. Ну, возможно, даже и рыбца не будет, так и будет сидеть. Да, вон он сидел и ждал. А, ну здесь я понимаю, в принципе, зачем был выстрел в молоко. Главное, чтобы теперь пробить. Есть. Он это сделал. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.